Всем привет! Показываю, что получилось со нарды, которую я начинал делать. Процесс после обзора, если кому-то интересно, будет краткий. Вот так вот, обжог, патина, под старину зеленая. Сейчас, наверное, свет выключу, чтобы лучше видно было. Здесь рисунок под эпоксидкой. Все лакировано. Пять слоев лака. Такие навесики. Интересные. Вот здесь вот такая в виде книги сделана. Борта вот только немного не сходятся. Одна больше, одна меньше. Но это так даже интереснее. Делали же их так, как старые под, под старину. Равнота не обязательно, чтобы соблюдалась. Так вот, в раскрытом виде, навесы, Фокус. вот такие интересные вырезал, навесики, на коже посажены, не получилось, хотел вырезать под эту форму, ну как положено в бортах, но сосна колкая, Поломались все эти маленькие квадратные. Можно было вырезать а такую. на со тяжеловато бы. Поэтому сделал квадратные кожу на стилю. Здесь бархатные подфишники. Кстати, без фишек это пока что идут на ордетти. Эти фишки. Так, для... Для фотосессии, так сказать. Тут одной фишки не хватает, сломано. При перевозке сломались. Поэтому не комплект не могу продать. Такие вот домики. Оригинальная. Веревочка. Здесь под стеклом рисунки. кнопочки Это закрыл шканты На шканты же еще посажены борта Для надежности Вот здесь вставочка дубовая Это хотел магнитную защелку делать Но магнит не держит Сильно массивный Поэтому такая вот ну, прослайка получилась Чтобы не шаркались вот здесь, чтобы локеровка не, не сбивалась Вот эти служат Как промежуток получается Не шаркаются Не стукаются об друг друга Вот такие нардишки Так вот, с этой стороны Сейчас еще покажу Минус один Вот еще минус Это фокус. Вот тут вот, вот, небольшая щелочка Между бортиком и щитом Но она не глубокая, это вот край, который тоненький Видели же какие такие необычные Не квадратные, а вот такие вот. Здесь и тонкое место получилось И оно немного приподнялось вот это место В целом нормальные нардышки. Цена будет семь, наверное, всего лишь. Ладно, смотрите процесс, если интересно кому-то. Также ссылочки, в контакты в описании для заказа. Еще вспомнил минус. Когда картинку наклеивал. И, видимо, сопля эта от клея Упала на картинку, я не заметил. Я потом увидел уже, когда засохло все. Думал, трещина что ли на это на стекле. Потом присмотрелся нет, это от клея Вот эти тянутся, знаете, соплита. Блин, она упала. И там сейчас кажется, так как будто трещинка. Но это так клинка, Так что если чего не пугайтесь, Нормально все Ну вот Покрыл Тремя сло, лак, э, слоями лака Сейчас зашкурю Нанесу патину Все обжог. Там еще надо будет пару слоев, наверное. И уже будем картинки делать. Сейчас покажу картинки. Распечатал уже. Такие я решил сделать. Такая будет серединки. Такая большая внутри Для нарт Тема нормальная Кстати, <coughs> если Кто-то хочет заказать Можно и вашу фотографии сделать Какие хотите Эскизы там Рисунки Даже Мужа можем фотографию сделать без разницы. Внутри, снаружи, какие хотите. Так что ссылка в описании, пишите, если что. Так, ладно. Будем наносить патина. Вот так вот она смотрится. Зелена такая. Он покрасил вот такой вот эффект. Сказочный какой-то получился. Мне нравится в принципе. Попробовал другой лак Яхтный Как всегда обертки верить нельзя Написано 3-4 часа сушка Но уже целый день стоит И не высохла еще Ладно, сейчас будем делать домики Есть вот Липовая дощечка у меня тут из неё сделан Как обычно это бывает, сел шуруповерт. Все время конец в конце садится. Ладно, сейчас подожду, пока зарядится, потом будем распиливать. Так, так, и эти стороны туда, как бы немного закругливать буду делать еще. Расстояние под подклею потом под фишки. Зарты будут под фишники. Все красивее смотрелось. Вот такие подфишники получаются. Домики. Думаю, еще здесь может вырезать что-нибудь. Ну, не знаю. пластили то они будут подходить. Там ничего резного нету. Была с первой мысля сделать сюда пропил здесь и веревку здесь внутри пустить. Может, так и сделал. Вклеить веревку туда фрезером выбор, выбор, выбрать тогда по стилю будет подходить чемри знаю впервые хотел на этом отпилить угол но то не, ровно на нем не получается углы под углами пилку на потолшенная это тонковатая гнется Ой, гуляет таким вот дедовским способом делаем углы ровно получается идеально можно было бы на шкурке ну, это, на шлифовальном станке Он стоит вот соседи так наверное там уже материал в нашем доме поселился замечательный сосед постоянно что-то пилит, строгает, колотит его так что ладно так Сейчас сделаю еще одну, две штучки Для этого подровняю Так Это мы как всегда собираем В хозяйстве все пригодится Как говорится Безотходное производство Ну все прогнал еще на 400 -ый. потом брошир ну наверное еще здесь внутрянку и пас про фрезером выберу вклею вералочку будет стильно <связь> брошировку обожгем. Так вот, вклеятся они у нас на расстояние. Здесь будут фишечки у нас. Ну ладно, на сегодня будем заканчивать. Пошел спать. Завтра продолжим. Добрый день, телезрители. В гараж ушел сейчас. Эти пропили дырки. Отверстия. Ну, по пас под веревку -то. И надо щит поклеить на ордишке там 50 на 25. Внутри рисунки потом покажу какие будут. под стеклом так что смотрим сейчас клеем щит делаем пазы пазы буду делать на, на фрезе фрезе выберу <coughs> на фрезерном станочке Ну вот, готовенько поклеил на теплый пол или греющая пленка, как, как называется, кому как удобнее. На нее ложу сейчас, здесь все равно, ну, температура такая прохладненькая. А на теплом полу она это, быстрее клей сохнет, качественнее получается склейка. Оно хорошо нагревается и тепло отдает. Поэтому ладно, все, оставляю, выключаю. Включаю. И пошли делать подфишники. Ну вот, все напилено, зашкурено. Планочки не требуют. Это домики. Нам будет еще сделать лузы. Или как они там называются. Подфишники. Так что все. Это уже дома склею. Там стену стяжками, тяжками. здесь пробивают так вот она служит и ножками <coughs> и украшение под старину получается тут картиночка у нас все блокировано гладенько. так вот получается Навесы передумал те, которые делал, сделал, делаю сейчас другие, потом покажу, с ними как-то более богато смотрятся интересно такие, чем те, ну хотя те более старину так подчеркивали бы, но что-то мне хочется другие домики сейчас еще покажу, сделал тоже без, без камеры такие вот. Домики интересные, <с, с веревочкой, все приклеено, лакировано тоже, сегодня будем нарезать стекло, картинку вовнутрь делать, вклеивается, все, подвижники, трапочкой, бархатом обклеивать. при нехитрых манипуляциях такие навесы превращаются вот в такие такие более прикольные будут смотреться на дождик